Oh <music> Мужики, привет! 10 тысяч на топ скине, мы не сдаемся. Кто смотрел прошлый ролик, мы слили все вообще в ноль, поэтому сегодня я надеюсь после слива оно выдаст. И все-таки я хочу сделать нормальный апгрейд на, собственно, ВП Драгонлор. Не то, что сделать, а уже выбить эту авапу. Если сегодня у нас получится бустануть, то будет несколько частей, их будет две, ребят. Мы сейчас идем по фрикейсам, я их открываю фастом, потому что скажу честно, с бесплатных кейсов -кейс на топски не мне никогда ничего годного не сыпало поэтому ну дух огня окей поэтому здесь решил сработать фастом также огромное спасибо что пополняете по промику от g4 арки промик на 40 процентов я с этого заработал уже 63 к почти 64 всем огромное спасибо кто пополняет это дичайшая поддержка помимо лайка ссылки на сайт не будет но есть промик, я надеюсь что вы все прекрасно понимают что это мой прямой заработок и никуда от этого не утишь поэтому от g4 арки 40 процентов ребята всем спасибо но не забывайте что мы на аккаунте youtube это самое главное Стоп скина, на самом деле, мы не выводили во Вообще давно, поэтому выводов Не было, по факту, весь баланс Мы просто в нулину уходили И сейчас даже с 10 тысяч Я думаю, надеюсь, по крайней мере, реально Что-то, кстати, первый калаш Ориончик Вообще прекрасно, реально хотя бы до 1050 дойти, потому что сливов было Уйма, и шансы должны быть Офигительные Ну и также твой лайк, <laughs> это значит, что Мы по-любому сегодня укупимся Вот, короче, в этом кей. Мне, по-моему, дропался Великий Демон В прошлом ролике И было бы яльно, если бы он не выпал еще один раз Это было бы просто совершенно наурально Ладненько и нам, кстати, выпадает Азимов А я не увидел, а это хорошо А он стоит 5000 рублей А Итого 14, не совсем большой Плюс, но почти x2 у нас есть Это x2, как я всегда говорил и говорю Это прям хороший достаточно Результат, который, в принципе Ну, достаточно меня радует Сейф кейс, 500 рублей стоит Это все, что я о нем знаю Надеемся на ножики Это, я так понял, сообразный фарм ножа и АВП АВП, а каньоновый гонщик 3К И, кстати, механопушка за 400 мне показалось, она стоит дороже, но это окуп кейса. Да, это своеобразный... Нет, это не фарм. Это не фарм нажать. Здесь есть и красная линия, и император, и неонарм. Мне почему-то показалось, что это кейс фарм нажает. Ну, окей. Не, ну, по шансам все должно быть вообще шедеврально, потому что реально э, на сайте статистика минусовая. Он должен офигительно выдавать. А если я говорю, что она минусовая, значит, это не минус 200, это не минус 300. Это минус много тысяч рублей. Соответственно, надеемся на ножи. На Враг, император, красная линия. Ой, хорошо. Ой-ой-ой, хорошо. 9К есть, 17 тысяч пойдет, собственно говоря. Кейсы за 200 рублей, скажу честно, нам не интересно. А вот тайное подолбить можно. Они, кстати, в миллион раз повторю, очень сильно опустили прайс на этот кейс. Очень сильно. Соответственно, напрямую это влияет на дроп. Но у нас, у нас, у нас кровь-спорт, он дорогой, он дорожает, он дорогой, он 5800, и здесь 9 рублей 21. Неудивительно. Если бы он слил, это был, был бы большой вопрос, потому как, ну, повторюсь, в триллионный десятиллионный раз слив на сайте Огромный и ощутимый Поэтому мы с тобой просто надеемся на какие-то Бля, перчи, ладно М -м, Не судьба Кстати, ты смотришь этот ролик, да, сейчас? А я сейчас смотрю на море, потому что Где я нахожусь, кому интересно, заходите в ВК Посмотрите, да, поэтому Большое спасибо, что вы меня смотрите Но Не буду спойлерить, кому интересно, ВК Я надеюсь, там уже какая-то фоточка есть Но в теории этот ролик должен выйти, я не знаю, может он Вышел, когда я приехал, не знаю, мужики Вот, кому интересно, заходите в ВК Кстати, у нас не него... Ай, а, Василь... подожди, стой, стой стой. стой. А что выпало, а что выпало? А темная вода за 8 тысяч выпала, понял, понял Это гуд, и, соответственно, отдых Сейчас нужно оформить денег Вообще, есть мысль, зная снять какой-то а влог. Я не знаю, что из этого вообще выйдет. Но. Можно что-то такое прикольное замутить. Ладно, посмотрим. Но, я думаю, какие-то моменты мы на телефон запишем, потому что камеру... Кстати, Ориончик с потоком заговорился, не увидела, так хорошо, это 18-ка. А, кейс 21. Да, уже я думал. Я думаю, это будет дешевле. Ладно, окей. Ну и вот, какие-то моменты снимаем на телефон. Я думаю, в open фрагменты вставки вы видите. Такой новый фрагмент, два красных. Нам выпало недорогих. Блин, ну ладно. У меня сейчас хорошее настроение, потому что я в порядке Я считаю заслуженного отдыха. Кстати, у нас минус. Это ролик на 5 минут. Слив 10 тысяч за 5 минут. Просто жить как... Это самый худший кейс Но, ну, ну, ну типа, на это камон А, это нормально, это 18 кусков Пойдет 19 на, на, на балансе Слушай, давай рискуем Рискуем, ну, типа, ну, чего долбить Давай топ кейс Сразу две штуки Вот, короче, в предвкушении, ребят, отпуска Реально, я последнее время прям офигенно заснимался Честно говоря, хочется отдохнуть от всей этой истории От самотоки немного Мы минусанулись Вот, поэтому, мужики, блин Как же я сейчас счастлив Еще бы очень негодное выпало И вообще настроение было бы просто круто Подтвержденную ну окей Она 3000, десятка Слушай, этот юспик, кстати, не знаю По ценам стима не чекал Но вроде бы как по прайсу он полетел вверх ну, такое ощущение, что на сайтах он достаточно часто падает, и цена, ну, ну такая нормальная. Может, все скины взлетели. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Опа. 23к. Я все, знаешь, э, не знаю почему. Мне все кажется, что Акихабара стоят миллиарды каких-то денег. Ну, типа, Ну камон, это старый скин, почему он стоит так мало? Немного мне непонятно, но окей. У нас уже больше, собственно, топ-кейсов, и это хорошо. Два юспика, перчатки. Ммм, mm, ну, пятнашка, пятнашка, пятнашка, пятнашка Мы, по-моему, да, мы минус 0, 4 кейса, 21 касса стоит Не знаю, топ кейса для меня культ кейс Ну, типа, очень крутое наполнение Естественно, может выпустить когда дань уважения и все Ну, типа, вот, ну, легионы, ну, ну, г Г, ну вот реально Г, ну, нам уже не хватает на три кейса, на два тоже не хватает, блин, плохо. Я думал, что стоп с кейса сегодня прям дропнется, потому что на сайте, ну и повторюсь, неплохо, хорошо, потому что на сайте минус, ну типа вот сейчас да, вот сейчас хорошо, вот сейчас нормально, вот сейчас прям пойдет. Так, 5 кейсов, поехали. Ну и по факту, вот сейчас риск, ну типа может э, фулл выпасть до да неуважения и будет не круто, но... Это сейчас знаешь SMR. но это небольшой плюс, всего лишь плюс 2000, но тем не менее. 2000, собственно говоря, я, это деньги для меня, поэтому пойдет. Главное, что мы... Yes, вот это хорошо. Вот это сочный, вот это очень сочный, это 33 куска, у нас 38К. X4 почти от ДП есть. Это шедеврально, мужики. Апгрейд Апгрейды сейчас, я думаю, это офигенный риск. Можно попробовать и обосраться. Поэтому я вот, знаешь, вообще не хочу этого делать. Но слушай, сейчас реально годно. Алмазный бустер, который сливает. Он стоит 200. Посмотри, а что еще? Может, ну, пользовательские кейсы 4200, рискую быть будь счастлив. Что, попробуем? Два кейса. Давай челокам денег закинем, им же процент с этого капает. Давай дадим человеку заработать на мне. Но я-то ему дал возможность заработать, а он что-то не особо 2 900. Ладно, не буду больше отдолбить. 400 окей. Тут принц можно выбить. Принц или какие-то перчи. Ну, перчи дорогие, кстати. Тоже, вот я сейчас, честно говоря, делаю какую-то глупость. Блин. Я думал, крова паутина. Но она может стоить от 20, -20 тысяч. Ладно, все, на такие кейсы я больше не хочу идти Тогда мы с тобой дальше по топ-кейсу Ролик получается исключительно по топ-кейсу Скорее всего, я так его и назову Не знаю, топ-скин, э, когда есть деньги Ну, типа, на самом деле, ребят, отмены Добавьте дорогие кейсы, их не хватает Типа, кейс там, но ну, есть ножевой Кстати, можно попробовать ножевой Опа, а вот это будет интересно А живой кейс, ну, а, ну, все, открыли ножевой Хотя, не, подожди, нормально, 17 тысяч Один ножевой точно хватит Так, топ-нож это немного не то, нам нужен конкретно на живой кейс Единственное, я сейчас его не найду здесь. А, так, а где он может лежать? А, вот, 13 тысяч случайный нож. Ну что, давайте, ребят, по лайку. Это риск. Ну, типа, 21к. Было 30, была 30-ка. Ребят, давай лайк по прямо сейчас. Поставь на паузу. И прямо сейчас, пока есть возможность. Я куплюсь. Не нажал, да? Ну и вот не нажал лайк. Вот, пожалуйста. Говно, 10к. Давай вот реально. Ставь сейчас на паузу. Я делаю просто максимальное приближение на эту историю. Вот, пожалуйста, ставь сейчас на паузу. Ставь лайк. Я делаю максимальное приближение. Поехали. И просто вот в таком ритме, в таком режиме лайк поставил, все, окуп, чека, это работает, я тебе говорю, как часы. Но я же вижу, что не поставил. Ну, а что вот сейчас делать? Ну, типа, если хватит денег, да, все, жопа. Опять у нас плюс 700 рублей от вообще прекрасно. Так, мне немного не нравится это раз разрешение сайта. Слушай, ну, не, ну, сделали x4, это пойдет, ну, блин, ну, после слива... Выводов-то не было давно. То есть мы э, слили апгрейд на ВПДЛ. Шансы должны были как-то офигенно бустануться. Хотя с 5К мы там нормально сделали. Но я опять же слил. Потому что у меня опять... А давай-ка мы сделаем апгрейд на Драгонлор. Но я хочу до него дойти. Так, а топ кейс. Как его сейчас опять же искать здесь? А, вот он, топ кейс, 5200. Ну, поехали, улынам. У нас просто вариантов нет. Типа, э, фигачу улынами. но э, не хочу я на кейсах за 200 рублей фармить. Ну, наверное, э, каждый человек, кто открывал когда-либо на такой баланс, ну, типа... Выбивал императрицы, блин. Че все? Ну, ну, нет, я не хочу, чтобы эта история заканчивалась Смотри, бонусы, бонусные кейсы, когда ты сливаешь, окупают Чекай, это инфа сотка Ну, типа, я даже открою обычным, потому что сейчас там от 5000 что-то выпадет Сто процентов Ну, от 3 точно Типа, какой-то юспик А вы великий демон, может быть Ну Оно читаемо, 20к 6, от 5к, в принципе, как я и говорил, ну маловато, ну ладно, пойдет я немного, немножечко поверил в топским, что в принципе еще может быть Давай, за хороший отдых <с> Я сейчас как тост сказал, ну блин, давай, пожалуйста, ну че нормально, 4 900 остается Сажа, аки хабара, бля, пойдет Ну юспект, если он 220 только стоит, за 6 тысяч не надо Ну да, 5 400 Миллион топ-кейсов открыли, да, сегодня? Ну, ролик же миллион топ-кейсов, скорее всего, будет называться. Блин, ну здесь же есть, типа, история о драконе. То есть, этого кейса может, наверное, как когда-то кому-то она выпасть. Но я ютубер. Спасибо. А что, я фастомчить нажал? Спасибо этому миру большое, что так получилось. И все-таки я высер. Да, либо же ютубер. Я так люблю себя. Ну, блин. Закалка. Закалка это 15 тысяч она может стоить. Сколько? 9500. Фига, да, вот за цены шарю. Надо было сразу говорить, ну что закалка 100 тысяч, вылетает за 9. Можно амфибию? Я амфибию заказывал. Ну, автотроника неплохо. 22 к 24 выпало. 26. Мы э, прикол в том, что мы держимся в районе. Ну, типа, от 20 до 30. Оно больше не дает. Но хочется что-то дорогое, чтобы все-таки сделать апгрейд на Dragon Lore. 16 тысяч плей. Что мы с этим будем делать, интересно? Постом. Ну, можно уже хоть что-то дорого. Ну, вот реально, Дейл, uh, а чё, почему? Я сейчас вроде нажал открыть обычным. Кей okay, 26 тысяч, ну неплохо выпало. Ну, вот сейчас точно обычно. Мы столько делали апгрейдов на Дейл. Можно, чтобы он просто выпал с кейса, как было на Фрозерапе в свое время? Что это за кал? Ну, давай. Просто, если сейчас бустанем еще хотя бы до тридцатки, я хочу сделать вторую часть. Деп не такой большой, надо ведь на две части разбить, это вообще просто прекрасно. Ну все. Вторая часть залетает 30 тысяч. Давай откроем напоследок еще один кейс, как билет откроем. Может тут Дейл какой-нибудь, прикинь, Дейл все выпадет. Ну, это выпадет. Это выпадет можно... А, закалка. Да, выпало. Где он, Анубиса? Короче, я оставляю, в принципе. Ну, давайте-таки еще попробуем. 20 x 2 ну пусть оно будет, ну реально. Ну, сегодня конкретно не под. Я попробую открыть завтра, например. Ну, просто балик есть, ролик в любом случае, да, если я еще не приехал, но отсутствие нужны. Поэтому why not, оставим, не придется депать. Но главное, чтобы сейчас не дать уважения. Ой, это хорошо, он только не на ФАМАС, только... Все, найс, nice, оно остановилось, это прекрасно. 20 тысяч. 2600. В общем, 20к оставим, ребят. Два ролика сделаю. Реально, ролик уже, наверное, 15 минут, если не 20. Это было миллион топ-кейсов, я хочу сделать вторую часть, и если получится заапгрейдить на Дел, это будет отлично. Но пока X2, это нифига не крутой результат. У нас, кстати, 6000 алмазиков этих есть. Фастом, кейс не самый дорогой, поэтому 1200. В принципе, норм, окей? 21к. Оставлю, сделаю из этого две части, надеюсь, сильно не захейте. Я помню, как мы с КБшкой делали две части, когда я там открывал. Ой, как вы меня хейтите. Ну, ребят, это контент. Контент, мне не придется депать второй раз. Вот, поэтому, надеюсь, вы меня поймете. Пока что x2. Посмотрим, что будет дальше. Всем огромное спасибо за просмотр ролика. Пока зафиксируем 20к. Вот, в следующем ролике уже продолжим отсюда писать. Ну не дропается. Я просто. Сейчас, если так оно даже. Давай, ладно, окей. Да не, фигня какая-то получ... я, я вот сейчас сижу и понимаю, что. Знаешь, э, когда после стримов я заканчивал стрим слотов, я проигрывал деньги. Ну, типа, тут может, в принципе, произойти то же самое. То есть я проснусь и просто без ролика либо бустану, либо нет. Но ну, офигенная вероятность, что я все проиграю. Поэтому давай все-таки на ролики. Я просто, ну, сейчас думаю, ну, типа, 20к, э, хотя бы до 50 можно. Ну, типа, 20к, ну, что это такое? Ну, камон. Ну, а это что такое? Ну, он сегодня не выдает просто еще. Вот в чем вопрос. В общем, да, ладно, сделаем Кто-то кто уже ушел, кто-то остался Я хочу сделать логическое завершение этому ролику Ну, типа, либо уже мы дойдем Хотя бы до полтинника, потому что реально Здесь отправная точка, это полтинник Ну, ибо если делать апгрейд на ДЛ, нужно от 50 а, Я не могу понять прикол, Я просто нажимаю открыть обычным открытием Оно мне фастом открывает Ну, блин, сколько? Ну, типа, либо сейчас делать апгрейд рискнуть Ну, потому что топ-кейс нас держит на одном Хорошо, спасибо тебе большое, сайт На одном месте, а, то есть у нас, смотри 38-40 тысяч, еще чуть-чуть и прямо в рай, и жизнь удалась. What a beautiful life! Пожалуйста. Давай до 50. И будет апгрейд Дейл в следующем ролике. Пожалуйста. Графит. Или перчи. Ну что-нибудь, но ну, только не кал. Ну, нормально, здесь пойдет. Это может стоить денег. Главное, чтобы оно по факту стоило. Десятка пойдет фастиком. Все. Полтинник. Я чуть-чуть сделаю Затравочку. Опять же, самый дешевый дел стоит полмиллиона, даже больше 655 тысяч Ну окей, будем ждать пока появится что-то подешевле И давай попробуем, ну типа, чтобы Ровно был полтинник. Это X5 от Деппа Это в принципе офигенно. А чтобы Был полтинник, мы сделаем, ну допустим 10. То есть там даже будет чуть больше 50 тысяч Рублей. А нож слезаем крюком Где-то. То есть нам надо немного, в принципе Я думаю, если сделать вот так Хватит. Главное, чтобы оно зашло. Процент высокий, может не сгиб, потому что были окупы. В принципе, что логично все хорошо, полтинник. Ну, ребят, ждите апгрейд. Ждите, апгрейд на Дейл. Не зашел в прошлый раз, я уверен, что зайдет в это. Пока что, опять же, если смотреть, Драгонор всего лишь, всего лишь. Драгонор есть за 650. Это много. Это прям дофига, это очень дорого. Будем ждать, пока появится подешевле. Я думаю, если за два дня не появится, то будем делать что-то дешевле. Потому что, ну, хочется сделать логическое завершение ролика и вывести уже ДЛ. Но, если его не будет, вой. Либо вой, либо медузу. Ну, типа, знаешь, культовые скины. Но надеюсь, что появится ДЛ. В общем, всем огромное спасибо. 50 есть, X5 сделали. Надеюсь, что получится. Вообще, вы... В идеале дофармить типа 1100 и по 8, ну нет, даже 1150 и сделать 2 апгрейда, как опять же было на КБшке, по такой же схеме. Попробуем, посмотрим, ребят, будет вторая часть, надеюсь сильно меня не, Расстро... не обидитесь, не расстроитесь. В чем еще раз спасибо, с вами был человек до новых встреч, всем пока.